Итак, продолжаем рассматривать, что нам дано. Дана вот эта конструкция. Давайте мы ее зарисуем. Извиняемся. Извиняемся, извиняемся. Вот так вот, да. Итак, конструкция у нас такая. Верхний у нас уголок это метров 7. А, у нас так будет пропадать, ну хорошо. Далее, здесь у нас было 6 метров пополам. То есть, вот это 3 метра. Здесь шарнир С. Вот еще 3 метра. Далее у нас пошла нижняя, самая длинная горизонталь. Она была на 10 метров. Вот как-то так. Вверх у нас до стержня D подъем был на 2 метра. Вот он, стержень D. И здесь у нас, значит, что было? Два метра где-то вот здесь. Вот так вот опускается. Здесь тоже до да, 4 метра. И вот он идет до шарнира в точке. А, извиняюсь, это цель, но он идет, не разрезан шарниром. Ну, ясно. Так, здесь у нас шарнир точки -тык -тык. Здесь точка А шарнир, точка Б шарнир неподвижный, точки А неподвижный. Это точка Д, это точка С. И вот здесь у нас отводок идет тоже 2 метра, где-то вот так вот. E. Значит, это односторонняя связь точки Е, e. это односторонняя связь точки F. Работает только одна из них далее вся... укажем здесь отдельно геометрию давайте значит верхний стержень у нас весь давайте поменяем цвет значит верхний стержень у нас 7 единиц длины какие там у нас единицы длины указаны метры или сантиметры в метрах но ну, хорошо далее здесь вот этот стержень у нас 3 эта часть тоже 3 эта часть у нас 2 эта часть 2 вся длина нижней горизонтали 10 эта часть у нас 2 метра это часть 2 напомню это у нас тоже такой вот выход то есть здесь тоже 2 метра соответственно здесь у нас вот эта часть у нас 1 метр далее вот эта часть раз у нас 2 значит вот это вся 3 ну и наконец вот здесь у нас еще Сколько здесь у нас 7 метров 2,5, а здесь у нас 6, здесь у нас тоже остается 1 метр. Итак, вот мы зарисовали всю геометрию. И теперь давайте зарисуем еще и всю внешнюю нагрузку. Схематически изображу я теперь здесь вот. мою конструкцию, вот она, вот эта серединка, точка С, Значит, вот так вот, это один метр, вот так вот, и вот так вот. Вот моя конструкция. Вот это точка А, С, это Е точка, это у меня точка Ф, это точка Б, соответственно, и Д. Вот на этом отрезке БД, длиной 2 метра, действует распределенная нагрузка. Мы ее заменим, естественно, сосредоточенной. Плотность распределенной нагрузки. Далее, здесь вот на участке верхней вертикали, впрочем, прикладывать момент нам не важно где, действует момент М. Еще одна внешняя нагрузка действует вот в этом изгибе. Это сила p 1 Модуль P1. Вот этот угол 60 градусов. Ну и, наконец, вот здесь вот действует сила P2. Строго говоря, повторюсь, сила векторная величина. Поэтому было бы вернее, например, изобразить вот так вот P1. Но очень часто на чертежах мы позволяем себе изображать направление вектора вот этой стрелкой этой геометрической фигуры и здесь соответственно указывая только модуль мы подразумеваем что весь вектор задан всем рисунком итак две сосредоточенные силы одна распределенная сила и момент вот наши внешние нагрузки внешние точки у нас а и В, внешние точки крепления ну что ж, повторюсь, мы должны решать два варианта. Вот эти связи, которые возникают, возникают не одновременно, а только одна из них. Точки Е и Ф – односторонняя связь. Соответственно, давайте мы изобразим сразу... Внешне. Какие же внутренние здесь нагрузки возникают, когда мы будем разрезать нашу всю конструкцию на части. Возникнет реакция в точке С, реактивная сила. Она будет двухсторонняя, то есть мы будем иметь две проекции. Условно говоря, XC и YC. Точно так же у нас будет, что неподвижный шарнир в точке А давать две реакции. Это какие? XA и YA. Неподвижный шарнир в точке Б будет давать две реакции. Это YB и XB. Что у нас еще? А, да, и шарнир в точке D. В точке D двухсторонний, значит, он будет давать реакции XD и YD. И связи в точке е и f соответственно эти связи могут быть например вот такими р е. и соответственно связь точки f может быть но ну, направлена она может быть произвольной точки f например сюда или сюда давайте изобразим сюда рф. Итак. Два случая, которые нам надо решать, напомню. В общем-то, такие. Работает стержень Е, e, Значит, стержень F не работает. Нагрузка RF нулевая. Отрицательно она не может быть. Итак, первый случай. Когда у нас вот эта конструкция фактически представляется следующим образом, а вот эта конструкция у нас не полностью, она не работает то есть действует только связь точки Е. Первый случай РЕ не равна нулю, РФ, соответственно, равна нулю по условию заданному задачи. И второй случай, естественно, обратный. То есть РФ не равна нулю, РЕ равна нулю. Соответственно, конструкция у нас будет представляться как, напомню, это точка А, это точка А. Б. Второй случай, когда конструкция будет представляться в виде вот такой ломаной. Значит, точки F у нас идет до конца. Здесь работает связь F. А в точке E мы считаем, что она просто-напросто даже и не доходит до конца, Ее здесь нету этой реакции. Итак, А и Б. Вот два случая, которые нам необходимо решить. Продолжение в следующем фрагменте.